новый выпуск очередной комментариев и решил я попробовать чтобы экономить ваше время буду отвечать на вопросы только по сути все кто написал положительные или отрицательные комментарии, всем спасибо большое буду пропускать на монтаже Вот, ну что, поехали канал номер 2 СВ2, начнем с него, потому что тут тоже накопились комментарии так, у вас две собачки да, у нас действительно две собачки, они сейчас остались дома у родителей в России поэтому очень скучаем так, спасибо. Ждем разбора композиции. А вон 2 Brick Free, оно как раз попало в один из последних роликов «Играю все подряд», поэтому голосуйте, пишите. Так, с какого дубля снято? С какого дубля снято? Значит, снято это с второго дубля, поскольку там пришлось немножко поменять ракурс у телефона. Вот такую интересную вещь мы придумали с переворотом. Тизер каналом можно сделать с этой музыкой, то есть 20 век ФО, ФО, Фокс. Как вам идея? Максим пишет, э, Какие э, купить такие шорты я, пожалуй, смогу, а вот сыграть, так думаю, не, не смогу никогда. Ну, все от практики зависит. В принципе, это Аргентина и Майка не очень сложное произведение, поэтому э, если каждый день заниматься, минимум по часу... На это тратить. Минимум, ладно, по 30 минут. Да, час это уже такой серьезный. Хотя бы по 30 минут для любителя, я считаю, в принципе, можно добиться определенных результатов уже через пару месяцев. Проверено. А, отлично. Поехали теперь в основной канал. Так, прошлый раз мы закончили вот где-то здесь. Что за награды на заднем плане? Э, значит, там собачьи награды на выставках просто поучаствовали наши собачки. Так, -с, так, -с, так. -с. Разобрать песню лесник группы Король и Шут. Я вот не помню, я же, по-моему, разбирал уже. Надо проверить. Да, есть. Лесник уже разобран. Он 224 урок. Проверяйте. Что такое обертона? Где их найти и в чем их приятность, Анна Ступина. Значит, обертона это вообще то, что сопровождает нашу жизнь постоянно. Любой звук производит. Ну, любой физический объект производит звук. У него всегда есть обертона, потому что любой физический объект, он не может колыхаться всем. Да, своим существом в одном тоне. Это только можно имитировать на каких-нибудь электронных устройствах, когда звук звучит только вот тем тоном, той частотой, которая там прописана в программе, допустим. Да? И это звучит всегда некрасиво. Нам на слух приятнее, когда есть обертоны. Обертон, ну, типичный пример. Допустим, струну, если струну мы дернем да, То она звучит не только всей струной Но еще и половиной, третью и так далее Вот эти абертоны как раз в нашем случае Можно продемонстрировать с помощью флажолетов То есть половина струны, треть струны Четверть, пятая часть и так далее там. Там, ну, Тяжело их достать то есть Любой физический объект э, производит не только свой базовый звук да, Но еще и несколько, много абертонов в музыкальном мире это, конечно же, абертона, которые делят струну пополам, на треть, на четверть, на пятую и так далее. То есть там мы звук, слухом их воспринимаем, но не, не всегда можем их выделить. Вот. То есть, в принципе, нам любые звуки, которые натуральные, скажем так, они приятнее. И чем балалайка больше выдает, кстати, да, вот, чем корпус звучнее, тем лучше. Ну, если так, ко коротко. Так, сделай разбор песни «Прекрасная далека. Какая актуальная песня действительно, друзья? Давайте отправляется в этот самый список. Похапчина, напиши что-то свое и изгаляйся. Ты узкий и узкий мозг. Ну, что поделать, вот такой вот я узкий. Да, похапчина такой. Это не я придумал, кстати, но народу нравится. Опять же, что, теперь только все серьезное, с юмором тоже надо жить. Понимаю, что сейчас не очень... Но это было давно сделано, кстати. Куда можно отправить, чтобы поучаствовать в, в этих самых... В неделе очередной, да, мелодии каких-нибудь? Естественно, отправляйте на мою почту. Вот. И вперед. Помогите, пожалуйста, разобраться, как играть ноты, как искать ноты в архиве. Не могу найти. Там все по фамилиям. То есть смотрите на список. То есть заходите в папку архива, там увидите ноты, балалайка, баян и все остальные инструменты. Заходите в эту папку, там есть... Балалайка и фортепиано, соответственно. Если вам нужны домры, там домры есть. Если баян, баян. Там даже скрипка, по-моему, гитара есть. Сергей, я из Узбекистана, ваша подписчица. Можете подсказать тремла, наверное. Гитарные штрихи и другие штрихи. Как можно легко и быстро учить. Я всегда смотрю и учу детей, как вы учите. Спасибо вам, все ваши видеоролики очень полезные. Так, как можно быстро учить? Ну быстро, тут только количество практики. То есть, можно за неделю ничего не выучить, а можно за эту же неделю уместить несколько занятий, да, допустим, и каждый день практиковать этот урок, прием. Вот, и, или вы имеете в виду, чтобы быстро получалось именно играть быстро, значит, по поводу тремола, тремола у нас быстрый способ, это именно руку мы разгонять должны, то есть, напрягаем и максимальный, ну, для детей говорю, вертолетик взлетает, то есть, мы зажимаем и ускоряем. При этом напрягаются вот эти мышцы. Напрягаем, напрягаем, чтобы устать. Да? А гитарный прием тоже нужно играть на, на на форте. И другие штрихи тоже, конечно же, нужно пробовать играть быстро. Без этого никуда. Если будешь всю жизнь ходить, то не пробежишь сто метровку быстрее всех. Надо пробовать бегать быстро. Ну, соответственно, и нам играть быстро. Так. Как скачать на рингтон? Ну, посмотрите в ютубе, как скачать музыку с ютуба. Э, вернее как скачать и видео и аудио вата шоу да э, тут вот я даже не буду затирать этот комментарий вата шоу это на федеральных каналах это вот эти Соловьевы и прочие вот эти уроды вот это вата шоу а здесь у нас никакого вата шоу нету поскольку здесь во-первых дети выступают как можно было под ребенком такую ерунду написать и вот. вот можете ответить вот этому вот этому редиски у вас нет балалайки еще дарья спрашивает а то у меня ладов не хватает я б так тоже научилась а, да дашенька напиши или попроси маму чтобы она написала связалась я вам помогу выбрать инструмент если есть ну, во-первых надо посмотреть по финансам да сколько есть возможности вот и конечно же у нас в вот воронцовочки есть пожалуйста вот тоже Робби Королев. Можешь научить меня всем пяти песням? Пяти песням. Как я могу связаться с вами? Пожалуйста, ответьте. Ну, конечно же, в описании все есть мои контакты. Да. Сергей Валерий спрашивает. А точно Тимошин? Может, Тимошинский? В любом случае, молодец. Ой, ну как мне написали, так я и написал. Я же откуда знаю. Я парня этого первый раз как бы вижу в, в работе, что называется. Да, вот он мне прислал, не постеснялся. И вы присылайте. Жду. Так. Расскажи, пожалуйста, как перевозишь инструмент в самолетах по России и за границу. Были какие-то проблемы, курьезы. Значит, по России всегда есть проблемы. Всегда были проблемы постоянно. То есть инструмент всегда придираются. То есть будьте готовы к тому, что вот такой футляр иметь, если хотите, чтобы вручную плать или, или не такой, а хотя бы по форме. Да? чтобы вручную кладь брать, чтобы он помещался. И то это у Аэрофлота. У других компаний и того меньше, они будут его все время в багаж сдавать. Поэтому э, лучше иметь большой чемодан, в который вы можете балалайку положить в чехле. Все. Эта проблема решается. Вот, когда мы уезжали из России, вот в Турцию, например, летели, я, мы положили балалайку, вот в этом чехле в чемоданы сдали в багаж. Оказывается, этого можно было не делать, поскольку проблем никаких нет у иностранных компаний. Пример, даже вот 5 лет назад я летал в Швейцарию, у меня был с собой огромный чехол, огромный такой, прям больше, чем это, такой, который даже сам по себе стоит. Вот. и никто ни, ни слова не сказал, вообще никто, ну инструмент, инструмент, залезает туда, главное, в этот самый, и все. То есть люди с гитарами спокойно путешествуют, сколько вот мы здесь летали. Единственное, что большое убирают, это какие-нибудь виолончели, контрабасы, их в специальное отделение сдают. И еще был один момент, из Испании мы летели. И балалайку у меня в этом большом чехле забрали прямо перед, самолет, прямо перед самолетом. И там есть специальная комнатка в больших самолетах, которая, где хранятся допустим, инструменты, там где собаки сидят то есть, ну, ну, или домашние животные. То есть это такая комнатка, где не основной багаж. Там температура обычная, как в салоне, то есть не как за бортом. Минус 50, да? Вот, так что по России проблемы есть всегда. Поэтому лучше закажите большой чемодан, купите его, да, Такой прям здоровый, который 82 сантиметра в высоту. В него точно баллайка влезет, даже в обычном чехле. И вы не будете даже об этом волноваться, чтобы ее там не сломали. Это бесплатно, да, не, ну, да ну не может быть. Что не может быть? Бесплатно играть на балалайке или чего? <смех> не понимаю. Или у меня публиковаться на, на канале? Не, ну, э, конечно, не бесплатно. Надо посидеть, поработать, надо купить балалайку, надо поучиться этому действию. Мне платить за это не надо. Я отбираю самых э, талантливых детей, ну, кто, во-первых, кто присылает, и взрослых, да, у кого уже есть, получается. Если не особо получается, ну надо еще потренироваться. Я указываю на какие-то, может быть, проблемки. И хотелось бы, чтобы самые лучшие выступления оказались на моем канале. Почему бы и нет? Здравствуйте, Салам Даду, Даудов. Э, никак не могу понять, в чем отличие балалайки от добры, кроме формы. Так, ну отличие, например. Ну, шучу, конечно. Отличия какие? Ну, отличия в названии, конечно же, да. Строй, строй у нас мимиля, у домры миллиары. Соответственно диапазон чуть у домры больше. Играют они медиатором, мы играем пальцами. В принципе, если на баллах играть медиатором, получится та же самая домра. Ну и на самом деле мое личное мнение, не воспринимайте домристы, кто смотрит мой канал на свой счет. Я считаю, что вот ну, если так вот прям положа руку на сердце и посмотреть на историю, да, вот что там из архивов этих древних сохранилось. Домра изначально, как вот именно Домра, то, что Домрой называли, вот, э, она была, скорее всего, щипковым инструментом, да? ну, хотя, может быть, и медиатором тоже играли, как и на гитаре сейчас играют, и медиатором, да, на электрогитаре, и пальцем, вот, и, скорее всего, была больше, и она исполняла роль гитары в то время. А сейчас Домра это больше такой как бы вымышленный инструмент, немножко э, придуманный, скажем так, в начале, в конце 19 или в начале 20-го, то есть Андреевым и с подвижниками, для того, чтобы э, вести инструмент, похожий на мандолину. Вот это мое мнение, если вы с ним не согласны, ну ладно, пишите мне злобные комментарии, что я вот так, так и так. Но я лично считаю, что домра это не та домра, которая была до того, как начались церковные, и, ну, церковные, получается, светской власти гонения, когда сжигали, сжигали да, инструменты гусли, гусли в том числе и домры, и сапели, и там были и гудки. Да, Балалайка получилась как самый такой, самый оппозиционный инструмент, наверное, из всех, который можно себе представить, поскольку он появился. После того, как указ запр о запрете играть на домрах. Ну, а раз домру запретили, надо сделать другой инструмент. Такой же инструмент, по сути, только а, назвать его балалайкой. Вот и назвали балалайкой. И вроде как не домра, а значит, и вроде как опять наша национальная особенность, видимо. да? Вот такая вот историческая. Почитайте, можете сами разузнать немножечко. Узел называется булинь. О, спасибо. Так. А можно немного наглый вопрос. А сколько вы получаете денег с продажи каждой воронцовочки? Просто на будущее, если буду покупать хороший инструмент, чтобы вас с Дмитрием поддержать. Ну, сколько я получаю? Получаю, получается, так, ну, 5-6% примерно с продажи. Вот. Значит, улетай на крыльях ветра Бородина из оперы и князь Игорь отправляется в список. Вы можете, кстати, вот спрашивать Тимоша Шмири, поддержать. Вы можете и так поддержать. Вот Никто не запрещает. Дело не в этом. Вот Я всегда, если донатеры есть у меня, да, которые оставляют о себе какие-то информацию или что я знаю, допустим, почту обратную, я всегда в подарок высылаю, допустим, сборники, ну, чем могу поделиться своим творчеством каким-то, да, вот, в том числе. Такс. Дороги любви из кинофильма «Гардемарины». Дороги любви отправляются в список. И то, есть есть ноты. Мурку давно пора забыть уже. Зачем нам знать воровские песни? Ну, ладно. Не знаете, господи. Тут уже на вкус и цвет... Анна Ступина, а если натянуть на инструмент две струны ля, причем чтобы обе были вдеты в один колоко натянуты на нижнюю пимпочку, соответственно, что получится? Просто у меня струн мало. Да ерунда получится, потому что каждая струна должна находиться на, если не на своей пимпочке, да, вот на этой, то хотя бы у нее должна быть своя прорезь на подставке или нижней порожке, в зависимости от инструмента, и верхней порожке. На мандолине, например, сдвоенные на гитаре струны все равно имеют свою Прорезь. Потому что если вы натянете от, от, две струны на одну о, на один колок, получится ерунда. Потому что они, во-первых, натянутся на разный строй, они не будут строить. И плюс они будут друг другу мешать. Будет такой, не знаю какой звук. Ну, вот такой примерно, не, вот, Не знаю, даже его изобразить сложно. Вот. Так что ерунда получится ссылку на фото с нотами ноты уже есть группа крови ноты есть вот звукосниматель на нее и будет огонь что будет огонь звукосниматель на нее так слезно ждет ноты человек белый снег нету нот к сожалению да пока нету так Здравствуйте, Сергей Кокс, серп спрашивает. А, нет, вы практически единственный популяризатор этого трехугольного чуда. Спасибо, вам много лет играю на гитаре, но балалайка как-то сложнее. Ну, да, действительно, вот видите, человек тоже пишет, что балалайка сложнее. Ну так оно и есть, что потому что я на гитаре, вот, ну, сколько там, ну, пару дней посижу и выучу, что надо после балалайки. потому что балалайка сложнее в этом плане, да. Гитара легче. Даже, вот смотрите. Если бы инструмент гитара был сложный, разве бы было бы столько в мире гитаристов, да? И каждый там третий так или иначе пробовал гитару. И на третьем уроке ты уже что-то уже играешь. На балаке так не получится, конечно. Давно ее пытаюсь на тремоло, Константин пишет, на балаке сыграть, но не совсем адаптировался, получается. Было бы здорово разбор на нее увидеть. Так, а разбор на нее уже есть. Очень-очень старый разбор. Это у нас получается криминальное чтиво или на балалайки. Она же у нас называется вообще э, мизерлу. Вот. Ну что, друзья, все на этом. Ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь. Вот. На этом все. Увидимся в следующих видео. Пока. Надеюсь, было весело и интересно.